На самом деле, наш сегодняшний вот сейчас я практически настаиваю, чтобы вы меня перебивали, спрашивали, там, спорили, потому что вот когда дело касается там, профессии, это еще куда не шло, да, а когда дело касается личностного какого-то развития, ну даже профессионального, у каждого может и должен быть только свой рецепт. Поэтому я могу вам сказать, рассказать что-то про себя. Вот. И вот не могу дать никакой гарантии, что это применимо к вам, к примеру, да, Потому что у каждого из вас своя жизнь, свои обстоятельства, свои там как бы свои личные отношения, свое как бы свое окружение и сам свой темперамент, свой коннектом в головном мозге и так далее и тому подобное. Поэтому.. Я так про себя, а вы уже как бы смотрите, можно это брать, нельзя, попробуйте, попробуйте получится, не получится, потом будете меня благодарить или проклинать. Одно из двух. А, наша беседа с вами поделится на две части, да, про развитие профессиональное, вот совсем профессиональное, как, как самостоятельно развиваться профессионально, да, и... Дальше уже про то, как развиваться уже как, как, как человек, который что-то делает. Не только в научной журналистике, не только в популяризации науки. А первая часть делится еще на две части, потому что а, мы с вами все-таки в большей степени, да, то есть мы как люди, которые пишут о науке, да, это, это тоже распадается на две части. Писать и на науку, да, то есть и как развиваться в том, как правильно писать, как лучше писать, как писать хорошо. И как лучше разбираться в науке. Да? Начнем с простого, с того, с чего учишь в первом классе, с письма. Я глубоко убежден в том, что для того, чтобы хорошо, и правильно, и много, и, и, и чисто, в смысле, как бы быстро писать, нужно регулярно писать от руки. Вот ну, то, что вы сейчас делаете в тетрадках, да? Поэтому, опять же, прошу прощения, что повторяюсь, мы об этом говорили, когда приезжал сюда в ноябре, если кто-то здесь был. Писать от руки что угодно. Очень важно. Дневник, письмо, все, что хотите. Хотите излагать свои мысли письменно на бумаге, потому что здесь у вас нет возможности... Там стереть слово, снова новое поставить. Сразу приходится придумывать предложение целиком и желательно писать его чисто, да, вот не, не черкая. То есть это очень важная вещь, которая помогает. Я вот веду дневник, и каждый день еще пишу одно, пишу одно бумажное письмо живому реальному корреспонденту, от которого я получаю ответ. Не каждый день, конечно, но тем не менее письмо, причем письмо такое вот, о том, что ну, фактически вот такой дневниковый фрагмент на меня это ну, у меня это такая личная история, потому что лет... Пять или шесть назад я прочитал такую книжечку, называется «Степан Жихарь в записке современника». Это молодой человек, который в начале 20, 19 века приехал в Петербург, откуда-то там из, из Липецка или вот тут, из, из, из глубинки по рекомендации своих, своих родителей. Ему там было 18 лет, что ли, или 17, вот такой совсем, совсем мелкий. Потом он вырос в такого крупного российского государственного деятеля, там чиновника, там чуть ли не министра. Вот. А до этого он вот был таким молодым человеком и каждый день писал письмо своему брату, куда -то там тоже в провинцию, и он писал об, об, о простых вещах, там, куда ездил, с кем разговаривал, что ел, там, что читал. Но когда ты читаешь двести лет спустя, вот Петербург там, 1808 года, когда молодой человек в 18 лет, никого не знаю, что приходит, с улицы заходит, к примеру, к Державину. И потом с ним полтора часа обедает. Вот такие вещи, я решил, что наше, наше время тоже нуждается в таком взгляде со стороны, и бытовом. И вот сейчас постараюсь об этом писать. Что еще нужно для того, чтобы хорошо писать? Для того, чтобы хорошо писать, нужно хорошо, много читать. Причем читать разные. Причем читать не только по своей теме, но и по науке. Да? Читать нужно хорошую литературу, художественную. Что есть хорошая литература, решать вам, конечно. Я бы посоветовал читать самое разные и самое многожанровое, потому что чем больше вы разных стилей все себя впитаете, чем больше вы через них пройдете, тем больше настроек у вас будет в голове, и тем богаче будет в итоге ваш стиль такого вроде бы сухого повествования, как более-менее научно-популярный научно текст. То есть поэтому можно читать Пелевина, можно читать пояс временных лет, можно даже в оригинале, если можете. Полезно. Ну, пояс временных лет нет, наверное, а вот какого-нибудь... Полиография какую то А? Полиография, что ли? это наука, это немножко не об этом, это а начертание букв. Полиография. Читать это а, вот почитать, не знаю, какое нибудь слово Палку в оригинале или житие Сергея Радонежского — очень неплохо. Они там очень-очень хорошо-хороши стилистически. А? Хоть Пелевина. Макс Фрай тоже не возбраняется. Очень хороший тип а? Все, что угодно. О, давайте потом в, моей, в моей библиотеке 5000 томов. К сожалению, читал пока что не все. Вот. А у меня тоже есть такая цель. С 1947 года издается серия, которая называется «Литературные памятники». Это книги, выходящие, выходящие в Академии наук, из издательства «Наука». Со всех, вот, от, не знаю, вот самой древней, по-моему, что там было, наверное, Махабхарата. От Махабхараты до в круге первом Солженицына, вот, вот такой вот разбег, да, при этом... Все тексты точно выделены, научно выверенные переводы очень качественные, с огромным научным аппаратом, комментариями. Вот это все читать интересно, и интересно, и познавательно. И этих томов уже было около 600 томов. Я, к сожалению, собрал не все. их Некоторые тома очень редкие, очень дорогие, там до 50 тысяч за книгу доходит сейчас на, на, в Бакинисте. Но примерно 500 томов у меня есть. — 5000 томов в каком городе? Здесь в Москве, ну в Москве, ну то и в Подмосковье. В Подмосковье, да, у меня, думаю, в двухкомнатной ну, квартире. А? Нет, книги для меня только бумажные. При этом я стараюсь читать действительно книги всех времен. То есть, вот, если говорить про русскую литературу, то есть современный русский язык начался с 18 века Сламанского, Третьяковского и Хераскова. Вот от них и вот до, соответственно, современных писателей, кого вы любите, кого вы знаете современную фантастику тоже можно читать, она есть, есть хорошая, хотя есть и плохая. Ну, в смысле, я говорю, я говорю исключительно про, про язык. А, есть несколько книг, которые любому человеку, который пишет, прочитать нужно обязательно по много раз. Две я назову. Опять же, называл в прошлый раз, но уж извините. Это, не поверьте, Корней Чуковский. «Живой как жизнь» называется книжица в которой в том числе Корнея Иванович очень сильно выступает против того, чем сейчас грешат все наши ученые против канцеляризма, канцеляризма в русском языке вот он против этого очень выступает, и там очень хорошая книжка по этому поводу в том числе, хотя, кстати, надо сказать что Чуковский это не детский писатель, как многие могут много, его, его такое развлечение было и слава у него была как детского писателя он, помимо всего прочего, имеет имел степень Оксфордского, почетного доктора Оксфорда за исследование творчества Некрасова. А до этого он был одним из крупнейших литературных, литературных критиков России, ну, еще до релизионной России. Вот, это первая. А вторая книжка – это книга Норы Галь, Норы Галь, которая называется «Слово живое и мертвое». Норы Галь – известный переводчик. Есть еще одна книга, которую я… Не осмелюсь вам рекомендовать вот, в обязательное прочтение, но кому интересно, стоит почитать для тех, кто много пишет а, переводных вещей. Ну, а вам, поскольку вы все будете писать про науки, вы все равно будете переводить. Это Умберто Эко сказать почти что, то, почти что то же самое. Как кажется, так немножко называется. Книга про переводы, про мастерство переводчика. Очень, она очень сложная, правда, очень сложная, очень много языка и требует большого бэкграунда культурного и лингвистического. Но тем не менее, она очень, очень классная. Вот. Еще чего я хотел бы вам посоветовать почитать, это почитать э, труды наших крупных историков и философов, я имею в виду, там, не знаю, к примеру, был такой Виктор Топоров, у него совершенно замечательный двухтомник «Святые, Святые Древней Руси». Он тем хорош, тем, что любой человек, который его читает, чувствует себя полным болваном, Абсолютно совсем просто. Человек, он, он читает, пишет там, интереснейшие вещи там, о ну, происхождении святости на Руси, о, о конкретных там, святых, их исторических корнях, таких всех. Но человеку совершенно вот, не впадло взять и в, в научный текст вставить там, цитату на две страницы древнегреческого, без перевода. Ну, для него это нормально, как бы, ну, все же знают древнегреческий, господи, там. Если бы это был, не знаю, какой-нибудь арамейский, ну, еще может быть. А там, ну, английский, французский, старофранцузский, древнегреческий, это вот, вот вообще ни о чем. Вот я люблю такие вещи читать, когда ты понимаешь, что ты вот вообще никто, абсолютно. Очень ставят на место. Google вот. Translate. А? а, вот сначала наберите это на древнегреческом, на компьютере, а потом в Google Translate. В электронном виде этой книжки нету. Вот, это, это очень хорошо. Еще раз, книга напечатанная. Напечатанная книжка, напечатанная. В, в электронном виде ее нет. А так, может быть, и есть. Вот. Это, что касательно языка. Ну, безусловно, еще одна вещь, которая очень важна для мастерства и для ремесла. Все тексты, которые вы читаете, давайте прочесть другому человеку, чем желательно более опытному, чем вы. Можно мне? Я не обещаю, что я сразу отвечу, но обязательно наверное, выберу время на какую-нибудь ночь, чтобы посмотреть. Потому что ни один человек не совершен настолько, чтобы не отдавать тексты редактору. У нас даже у нас на портале, когда вот у нас два профессионала на портале на нейротехнологиях, технологиях, остальные как бы люди, которые вот, у остальных авторов, то есть у нас есть два редактора, я главный редактор и выпускающий редактора ранее хороший. Все остальные авторы обязательно проходит текст автор, потом выпускающий редактор а потом, когда я публикую, я публикую, я еще просматриваю сам. Но с мои тексты я пишу больше всех, все равно проходит выпускающий редактор, потому что при том, что я пишу больше, я опытнее, все равно делаю ошибки. Ошибки, там какие-то, не замечая повторы слов, ну, такие, такие вот вещи. Вот. Что еще нужно знать человек, который занимается научной журналистикой и пишет, нужно знать английский язык. Вчера об этом говорил Аркадий, что он хотя бы upper intermediate стоит иметь. Причем, конечно, начинаете вы с письменного. Но разговорный, он все больше и больше нужен, потому что когда вы начнете работать, вы, вам придется приезжать на конференции, на которых рабочий язык английский, и доклад вы будете слушать на английском языке, интервью брать на английском языке. Ну, то есть вот такие вещи как бы нужно отрабатывать и, и этим заниматься. Но это как бы без вариантов. Еще из других языков я бы посоветовал испанский. Ну и французский, наверное, возможно, если тема, которой вы занимаетесь, в ней работает много французских ученых, потому что эти сволочи не любят английский язык. от совсем. Есть прекрасный, прекрасный пример. Все знают, что такое микроволновое космическое излучение, вот реликтовое излучение, да? Не так давно его закончил законе завершило исследование самый крупный спутник, который называется Планк. На планке стояли две, два инструмента. А, низкочастотный а, спектрометр и высокочастотный спектрометр. Вот высокочастотный спектрометр, это самый такой крутой прибор, который должен был найти эти, вот, эти самые, не запоминайте этого слова, B-моду поляризации реликтового излучения. Неважно, что это такое, но если бы ее нашли, были бы открыты реликтовые гравитационные волны, и была бы подтверждена теория инфляции, в результате чего Андрей Линда, Алексей Старобинский и Алан Гуд получили бы Нобелевскую премию. Они ее получили, но потом не открыли. Но, но вот все результаты этого самого вы, вы, вы, вы вывешивались на сайте этого самого прибора, сайт ihfe.fr. Вот там все только по-французски. Никакого английского варианта нету, типа, чего эти американцы понимают вообще в астрофизике? Вот. поэтому французский тоже полезен. Ну, и опять же, чем больше, есть, есть старая поговорка, чем больше языков вы знаете, тем больше раз вы человек. Поэтому я считаю, что человеку образованному стоит, ну, 5-6 языков знать. Поэтому я человек не образован, я знаю 4. В смысле? Ну, русский, английский, украинский в совершенстве, древнерусский. Ну, там испанский, французский чуть-чуть, не считается, что я знаю. И это меня очень печалит. Тем более, что я вообще не понимаю по-китайски. Китайский скоро всем придется учить. Вот тут без вариантов тоже. Наука через 10 лет будет очень много выходить чисто на китайский, мне придется разбираться. Вот. Это про писание, и про английский, и про говорение. Важно, также важно, время от времени попадать на, ну, это, это, потом, это, это про науку, сейчас подумаю, что еще можно про, про, тексты, про тексты сказать, ну вот про писание я говорил, желательно конечно иметь, ну как-то писать, писать Какие-то тексты публичные постоянно, то есть не только личные тексты, ну хотя бы блог, да, вот про блог, ну какой-нибудь пост в день можно же сделать, наверное, это несложно, хотя бы абзац, свой собственный, тоже просто при, привычка к, к труду, привычка к чтению, опять же, что важно, я уже забыл сказать, когда вы читаете, вот очень хорошо, когда вы можете... Я понимаю, что это смешно и очень сложно, но в день выделить хотя бы 45 минут себе, когда вы выключите музыку, останетесь один на один с собой, вы достанете книжку или там, тетрадку, и будете читать или писать. 45 минут в день. Но вот я бы считал это частью работы. Работать над собой в данном случае. Я очень стараюсь так делать каждый день, далеко не всегда получается, но мне, с другой стороны, мне хорошо, потому что я живу не в Москве, а в Подмосковье, и если я куда-то еду, у меня есть там 55 минут электрички, час в автобусе, туда и час в автобусе обратно. И я могу позаниматься этим. Теперь про науку. А потом в целом еще по профессию поговорим. Чтобы разбираться, что лучше сделать, чтобы быть хорошим научным журналистом с точки зрения уже разбирания в науке и опыта научного. Первое. Безусловно, нужно читать весь поп, который выходит в нашей стране по-русски. есть, вот, Если читать много книг, это хорошо, но вот все книги, которые выходят, ну, вот если вы уже профессионал, то есть, я считаю своей обязанностью читать все книги по ночным, ночным популярным, которые у нас выходят. Вот делай, что хочешь, это, это твоя профессия, это твоя работа. Да, если ты занимаешься Древней Русью, ты обязан читать всю литературу, которая выходит по этой теме, потому, чтобы быть в курсе просто. да. Если ты занимаешься научно-популярной деятельностью, то обе... уж извини, читай и заходи на все основные сайты. На все... Ну, про сайты мы поговорим завтра, вот, целая тема наук в СМИ, про это будет. Вот. А вот книжки, журналы, там, не знаю, какой-нибудь, обязательно, Каташ Шрёдингер, ну, популярную механику и вокруг света читать обязательно не потому что как бы вот а ровно потому что быть в курсе что про что пишут как пишут и опять же, это вы читаете читайте произведения коллег которые делают вас лучше это раз второе что нужно можно ездить на конференции обязательно ну ходить ездить в зависимости что что вы можете то есть äh, если у вас есть то есть какая-то область, которую вы там, про которую вы пишете, все крупнейшие события в ней желательно посещать. Конечно, я понимаю, что там, если проходит, если вы там, пишете о нейронауках, ну, я на себя сейчас перевожу, да, если вы вот, пишете про нейронауки в каком-нибудь Казани, и а, крупнейший Европейский конгресс пройдет в Лиссабоне, то вы, наверное, туда поехать ну, не сможете. Да? Ну, денег дорого это стоит. С одной стороны. С другой стороны, если вы можете себе позволить это, ну как бы можете выделить столько денег из своего бюджета, я бы поехал. Потому что крупный конгресс это вещь, где связываются личные, личные связи с учеными, где вы погружаетесь в языковую среду, где вы погружаетесь в тему. И вот на крупных конгрессах бывать нужно, тем более они регулярно бывают в России. Вот в 2013 году был ФЭБС в Санкт-Петербурге. Хочешь не хочешь а поезжай. Вот когда в четырнадцатом году был археологический съезд в Казани, я тогда работал в МФТИ. Я, у меня не было. Я не работал в СМИ, которые постоянно пишут про это. Я сел на самолет и приехал в Казань, потому что я про археологию пишу много, и, и крупнейший форум, который вот проходит по археологии в, в России, раз в три года. Посещать, посетить просто обязательно. При этом мне было стыдно со всех своих коллег, потому что я был, остался там единственным научным журналистом, который приехал на этот семидневный форум. Никого больше не было. Только 300 пьяных археологов. Вам смешно, а утром в зал, в зал за лекции входить было страшно. Особенно античники. Но ну, это, конечно, шутки. шутками. А вот. Что еще нужно? Разумеется, нужно читать постоянно то, что выходит ну, в мировой науке. То есть, вот у меня, ну, повторяюсь, некоторые вещи. Вот сейчас мы откроем почту мою. Секундочку. И посмотрим, что у меня сегодня в почте от ведущих мировых журналов. Так, письма от Европейского космического агентства, от НАСА, Nature, присылает анонсы, Plus One, научный отдел Los Angeles Time, MIT, и э, The Universe. Это то, вот что сегодня пришло. В среднем в день переходит 25-30 писем от э, ну, рассылок, анонсов или там дайджестов, того, что выходит там, в крупнейших научных журналах, э, или там вот в НАСА, в Европейском космическом агентстве, в Южной Европейской обсерватории и так далее и тому подобное. Это все тоже мне подписано на те темы, которые меня интересуют. Просто я про просто проглядываю заголовки, потому что поток научной информации настолько велик что вот нужно придумывать что-то, чтобы с ним справляться, чтобы не пропустить важные события, и чтобы быть просто в курсе, что, что это было. Да? То есть вы можете про это не писать, но хотя бы понять, что было такое событие, важно. Для этого, по счастью, Господь Бог создал соцсети сейчас. А все крупные агентства создали свои аккаунты в соцсетях. И все, что выходит сейчас очень важно, оно все попадает в Facebook. И там можно настроить уведомления, и тоже как бы там, вот читая, там, я прочитаю, в фейсбуке будет там 50 уведомлений от всяких там научно полярных и научных э -э журналов. Но особенно ночь происходит, потому что ну, у американцев ночь же как бы рабочие, они как мыши, у них ночной образ жизни по нашему времени. Вот, и поэтому вот быть в курсе, это самое важное сейчас. То есть, если вы занимаетесь, там, не знаю, какой-то какой какой темой, составьте себе список мероприятий, которые будут. Составьте список э, памятных дней, ну, каких-то вещей, которые, если вы там работаете в СМИ, вам придется это освещать. Или в блоге. Вот сегодня Международный день сна. Как правильно написать? Например, ты занимаешься нейронауками. А? Всемирный день сна, да. Ну, можно, можно, так, можно так перевести. World... World, is, World Today так переводится, называется вот там мы уже понимаем, какие у нас конференции будут по нейрону, мы там примерно понимаем, можем мы туда поехать не можем, если не можем, мы смотрим кто из ученых туда поедет, кого попросить что-то написать про это, или там, ну, по крайней мере следить на, там, за онлайн трансляторами за чем-то еще вот такие вот вещи, обязательные к исполнению опять же, очень хорошо если вы уже более-менее знаете тех ученых, которые работают в вашей области в интересной вам области и тут нужно, конечно, следить за их активностью в соцсетях, потому что они тоже очень много чего пишут причем по, этой, по их активности можно понять что, что произойдет в ближайшем будущем Там, про открытие гравитационных волн а, ну, то есть народ уже понял примерно, что, что случится, причем, хотя со всех было снято обед молчания, но мы поняли, что таки да, скорее всего откроют, дней за пять до этой пресс-конференции. То есть, ну, да, все, хорошо, есть, открыли. Также с базовым Хиггса было. Мы понимали, что все, все хорошо. Вот. И тут вопрос, как справляться со всем этим потоком информации, потому что он действительно огромен. Вот тут у меня рецептов, к сожалению, нет. Каждый справляется как может. Тренируйте многозадачность свою собственную, как ее тренировать, фиг ее знают. Учитесь делать сразу много дел, причем без потери качества. Это, это, это, я понимаю, что не знаю, неизвестно, как это делать, но вот нужно, иначе вот в, этом, в нашем мире не прожить. Лучше быть не Windows, а лучше быть каким нибудь не знаю, макосью в этом смысле, потому что она не виснет. Висеть, висеть ни в коем случае нельзя, потому что, ну, вот сейчас... Вот я сейчас себя сам ощущаю в том, в том положении, как, которое когда-то давно писал прекрасный английский математик Льюис Кэррол, когда, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, бежать изо всех сил, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать еще в два раза быстрее. Чего делать. Может, а? Может, это временное явление? Когда интернет. М? А потом все. Ну, это... это временное явление, оно как раз, оно может быть, быть вечным на протяжении нашей жизни. Может так и быть. То есть... Мы же живем очень короткую жизнь, на самом деле, творческую. Ну там сколько? Ну, ну, 80 лет максимум. Мы можем что-то делать пока что. Нет, интернет же Ну вот у нас. Вся информация вышла в интернет. В мире вообще 7 миллиардов человек. А, из них очень много. Я вам могу сказать, в день, по моей, только по теме нейронаук, в день появляется около 70 материалов. Да, в, ну, ежедневно по нейронаукам выходит около 70 материалов. Ну, а Здравствуйте, сейчас... Так происходит, конечно. — Нет, не повторяются. Ну, давайте просто посчитаем тупо, да? В мире зачастую что-то около... — Можно Да, около тысяч научных групп, которые занимаются... Да побольше будет, наверное, тысяч 15 групп, которые занимаются, наверное, науками. Каждая группа дает по 4, по 6 статей в год. 15 тысяч умножить на 6, 90 тысяч статей в год, Делим на 365. Вот и все. Ну, то есть одни... 2 ну, получаю, вот и вот получается как раз порядка, порядка 100, 100 статей в, в день. Потому что, ну, одних журналов очень много же получается, то есть, только вот у меня в обзоре по наверноокам 25 журналов. Каждый из них там выходит раз от, от раза в неделю до раз в месяц. Есть, поэтому... Это сложно, но приходится этому учиться. И вот тут как раз, тут вот вопрос, вопрос уже как раз о том, как стать м -м, человеком, не знаю, новой формации, терпеть не могут быть всех. Фразу личностный рост, за, за фразу личностный рост, очень хочется, хочется расстреливать, потому что, как это, есть огромное количество тренингов, мастер-классов, школ личного, личностного роста, и во, во всем из них, как правило, полная фигня. Человек уйдет на эту школу, ничего не получает, тратит денег и возвращается к своему дивану. Ну, как правило. Поэтому здесь можно дать несколько корот, коротких советов, как. как... То есть, чего нужно иметь обязательно, я считаю, каждому человеку, да? Давайте попробуем. То есть, я, я, я говорю про свой опыт, да? Вот, вот здесь только мой опыт. Я могу быть тысячу раз неправ. Первое. Для того, чтобы человек справлялся со своей жизнью современной, им нужна музыка. Причем желательно не только слушать, но и уметь что-то из, изображать. Недаром... В некоторых индийских террористах считается, что человек, достигший, но ну, даже не нерванного, а там уровня хотя какого-нибудь, не знаю, архата, должен а, владеть как минимум тремя музыкальными инструментами. Ну, плюс ко всему, как, как, как ни странно, игра на музыкальных инструментах, ну если это не барабан, ну, в смысле, вот такой барабан, а ударная установка окей. Она реально развивает мозг. Правда. А это, я понимаю, что про басистов и про тех, кто играет на Альте, рассказывают много хороших анекдотов, тогда все неправда. Самые милые, скромные, обаятельные и очень талантливые люди, люди ⁇ это басисты. У меня есть несколько знакомых басистов, виртуозов просто. Вот. А Саша Титов так это вообще потрясающий басист. Мы хороший друг. Вот. Поэтому музыка. У каждого человека, который занимается нашей профессией, должно быть хобби. Ему нужна э, та вещь, как, за которой он просто отпускает свой мозг в свободное плавание. Когда он не думает ни о чем, на самом деле в это, в это время мы очень много думаем, мы очень много совершаем во время так называемого свободного блуждания мыслей. А это правда, вот уже экспериментально доказано, что это одна из самых творческих вещей. То есть, когда вы, там, не знаю, клеите модельки самолетов, как, как я, там, не знаю, вышиваете крестиком, рисуете там, гуашью или акварелью, набиваете тату -тату татуировки, ну, есть такие люди, любители, мастера. Ну, все что угодно. Ездите верхом, про верхом сейчас отдельно скажу. Вот, хобби быть должно. Если у вас нет хобби, это просто может, может говорить о том, что вы не любопытный человек, не увлекающийся. Это вот нужно, нужно менять. хобби меняются? Время... Бог! Хобби. Меняйте хобби хоть каждый день, только не, не принципиально. Важно, что она делает с головой. Чтение, вы не к нет. нет Чтение – это важная, важная работа. С ножом. Пожалуйста. Я это делаю регулярно, каждую осень. <связываю> обязательная вещь, вот тут, вот тут я вот я даже настаиваю, и тут можно, вот тут даже с пувом возражений принимаю, обязательная вещь это физическая нагрузка. Физическая активность. Вот, делайте, что хотите, чтобы она у вас была, хотя бы в рамках, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. То есть это либо 45 минут. А, какой то кардиоактивность, ну, не знаю, там, в, вы там в тренажерном зале пашете, где-то, на беговой дорожке или на тренажерах, или сто отжиманий в день, как советует мой друг Олег Токтаров, чемпион мира по, по mixed martial арт ну, боя без правил, в общем, условно скажем, или а, вы просто ходите не меньше 10 тысяч шагов в день. Но просто иначе вы просто этого режима не выдержите и очень быстро сломаете. Потому что у нас образ жизни сидячий. Ну если мы там не на конференции, мы сидим, мы работаем за компьютером. Это, к сожалению, вредно. Поэтому нужно как-то, как вот, вот в этом смысле, как по по поищите статьи, как правильно делать зарядку в офисе, как там, набрать нужное количество ак физической активности в офисе. Я проверял, я специально все примерял. Мне, мне говорят, да нет, я там по дому много хожу, мне хватает. Я специально купил шагомер и проверял все разные виды активности. Если я сижу дома, просто сижу дома и ничего не делаю, ну, там, хожу каждый там полчаса за чаем на кухне, у меня квартира большая, в 100 метров но все равно три тысячи шагов и все. Вот. поэтому для того, чтобы набрать нужное количество, нужно выходить из дома, нужно ходить по лестнице, там не знаю, если у вас 12 этаж, прекрасно можно без лифта туда обратно уже, о, супер. А лучше 17, лучше бегом, лучше бегом наверх. Вот. Опять же, если вам, если у вас вот, вот, мой, вот мой личный опыт, когда нужно написать книгу, когда вам нужно писать, не знаю, там по 40 тысяч знаков в день, это по 35 страниц в день примерно, нужно написать, то лучше всего, экономнее всего получится, как ни странно, а уехать куда-то, ну, раньше это был Египет или Турция, то есть каким нибудь три звезды или пять звезд, неважно. Главное, чтобы была еда, все включено, и был бассейн. И режим, такой режим работы потрясающий. То есть ты в 7 утра встаешь, завтракаешь, 2 часа работаешь, пишешь, а потом переходишь к режиму 45 минут. Ты пишешь, 15 минут плаваешь, 45 минут пишешь, 15 минут плаваешь. И ты так можешь спокойно работать целую неделю до и, примерно там, 10 часов в день. Свободно просто, вот вообще как бы не напрягаясь. Очень хороший способ много работать. Если вы можете сделать дома, там, если у вас есть дома бассейн, ну или его заменитель, неважно. Беговая дорожка, велотренажер или турник, волк. Что еще нужно для, ну, на мой вкус для саморазвития? Нужно путешествовать, нужно много ездить. Вещь совершенно обязательная, потому что э, всегда нужно посмотреть на себя со стороны и на, на, на других людей со стороны. Причем, конечно, хорошо бы в другие страны тоже это делать, но Россия, по счастью, большая сойдет. <связываем> Во-первых, вы научитесь, да, причем путешествовать желательно, когда у вас очень, много, очень большая загрузка по работе. Когда вы научитесь работать в любом положении, в самолете, в зале ожидания аэропорта, в маршрутке, ну, где угодно. У вас просто не останется выбора другого. А во-вторых, еще, еще сможете совместить это с, как бы, с получением там, разных, разного опыта, как другой язык, опыт фотографии, опыт там даже в, расчете, даже в расчете денег. Тоже важно иногда бывает. Это все такие вещи, которые упорядочивают, структурируют и переконфигурируют наш мозг. А наш инструмент рабочий мозг, к сожалению, другого у нас нет. Вот путешествия. Поэтому я вообще считаю, что для образ... вот, сторонников в этом смысле британской аристократической системы образование, когда человек считается, чтобы он получил образование только после кругосветного путешествия. Но, к сожалению, это очень дорого, но поэтому я сейчас себя считаю человеком необразованным, кругосветка я еще не сделал. И вообще бы очень мало было за границей, если не считать там Чили. Ну, и, пожалуй, все. Ну, Чили, Советский Союз, ну, и Турция, Египет не считаются, да, это наши дополнительные республики. Вот... Это я вот советую. Что бы еще вам посоветовать такого? Очень важное умение для любого человека в наше время, я очень часто себя корю за то, что мне его не хватает, ну, не, не успеваю вовремя воспользоваться собственным советом, это вот остановиться на, на, на полчаса хотя бы, сделать вдох, чем не подумать, а потом подумать и ответить на самый главный вопрос вот раньше в России было два вопроса, да, кто виноват и что делать. Сейчас есть третий вопрос, который нужно себе задавать. Это вопрос «И чё?». Вот, я его себе, к сожалению, не так часто задаю, а следовало бы чаще задавать. Что, что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Ну, вот вчера Аркадий говорил о том, что зачем нам наука. да? Ну, Я могу немножко поспорить. Это, на самом деле те вопросы, которые, на которые отвечает три вопроса, на которые отвечает философия. Да? Кто мы? Кто я? На что я могу надеяться и куда я иду? Вот три вопроса, пока на них нет, ты сам себе не ответишь, ты вообще никто. Это, это вот основные вопросы философии. Что бы там ни говорили наши преподаватели по философии? Их слушать не нужно, они философию не знают. Философию вообще знать нельзя. Если уж как-то на то пошло. И вот если задавать себе этот вопрос и выполнять все остальные, то, что я вот советую. Я считаю, что я когда-нибудь приду к тому, что я действительно чего-то достигну. Пока я не считаю, что я чего-то еще особо, особо достиг, потому что все какие-то внешние признаки, они ни о чем не говорят, там, при, призы, премии, результаты. Мне сейчас, конечно, с одной стороны, уже не стыдно умирать, ну, не стыдно, да, то есть, если там, там что-то есть, и спросят, ну, и... то, наверное, я найду, что ответить. То есть там и количество жизней, спасенных благодаря тому, что мы делали, и люди, и все остальное уже есть. Но хотелось бы, конечно, большего. Вот мой ответ на вопрос, что нужно делать и как развиваться. Если у вас есть вопросы или замечания, или возражения, я с удовольствием выслушаю, отвечу, продискутирую, может, соглашусь с вами. Задавайте. Есть вопросы? Пожелания, дополнения, критика? А чем плохие электронные книги? А? Чем плохие электронные книги? Да ничем они не плохие. Почему тогда не повлиялись? Я говорю, для меня. Для меня важен процесс прилистывания книг. Вот я человек старой традиции. Я собираю книги, я библиофил. У меня есть большое собрание книг по истории медицины, по научно-популярных книг прошлого века и позапрошлого века. Я так привыкший. А так, ради бога, электронные книги очень удобные вещи. Я ими пользуюсь на самом деле. То есть когда там куда-то еду, у меня там всегда в компьютере куча книжек. И журналами я пользуюсь электронными. У меня сейчас вот, как раз подшивка за все время, за 18 лет я сочетаю History of Neuroscience с 192 -го года. Там есть что читать. Так что, на мой вкус, ничем они не плохим, но, но у бумажных книг есть какое-то лишнее преимущество там, от тактильных приказ... ну То есть ты получаешь просто от общения с ними больше, больше кайф. Только и все. Необходимо знать испанский язык? Не необходимо, я советую его знать. Он простой, а во-вторых, он все-таки второй по распространенности в мире. И часть испанской науки, испанской культуры только на испанском языке. ну не, не испанский, вся Латинская Америка, кроме Бразилии, в Испании. Испания сама по себе тоже. это Реально просто на нем говорят больше всех, не считая китайцев. Вот. По счастью, в Индии говорят на, там, на 70 языках, поэтому там... Такое впечатление создалось, да? Что на таком золотом человеке, так много дел надо сделать, ну, вот. дофига, да, нужно сделать. Я хотел бы кажется, еще больше сделать. Кажется, что нужно хочу что-то новое. Ну, как бы надо потом в роботе, допустим. Собрать все ваши дела. И, ну, как бы, как бы обработает это и вас. Одна карточка и все, что у вас вы рассказали, что дел, все в одном. Не знаю. Как бы ты разлетаетесь ну, по крайней мере, я... Тут же, на самом деле, тут, тут история такая, то есть... Э, я могу ответить на ваш вопрос в замечательной притче про вашего любимого Льва Толстого на исходе жизни и, э, будучи вот тогда, молодым-молодым художником Николаем Рерихом, которого привезли к познакомить с мэтром после его дипломной работы. Курсовая работа, которая называется «Гонец восстал рот народ». Там такой... Мужичок плывет в лозочке. И Толстой посмотрел на работу и сказал, пусть ваш гонец всегда правит выше той цели, куда он плывет. Потому что течение все равно снесет. Всегда нужно планировать больше делать, чем ты можешь сделать. Потому что все равно, равно какую-то какую часть ты все равно не успеешь. Вот запланируешь два дела, успеешь одно. Запланируешь десять, успеешь семь. К сожалению, компьютер за нас писать не сможет, никогда. Хорошо. Он сможет под нас подбирать новости, не вопрос. Он сможет семантически Посмотрим. Ну, у меня есть планирование встреч, ну, планирование, дел, которые, которые требуют перемещения моей тушки оттуда туда, туда туда, туда да, то есть, конечно, я планирую день. То есть я прекрасно понимаю, какое. Есть у меня есть определенные вещи, которые нужно сделать обязательно вот в нужное время. То есть, поскольку на мне ответственность за публикации, например, на портале, да, я знаю, что мы условно говоря, я должен понять, что у меня есть на сегодняшний день, успели ли ребята написать что-то, что будет публиковаться, если не успели, нужно публиковать, написать самому. То есть я планирую, то есть у меня есть список дел. Ну, собственно, давайте вот просто вот. Письменный. Да. Или электронный? Письменный. Я электронный, к сожалению, забываю ввести, поэтому <laughs> мне проще. Я, вот меня, мой, мой ежедневник. вот. Ну, вот план на 7-8 февраля, на выходные. А дальше я просто выбираю то, что мне важнее, в данном случае беру и делаю, ввожу кружочком. Все, что не успел ввести, переношу на следующий день или там, ну, куда еще дальше. А какие техники тайм-менеджмента Не владею тайм-менеджментом, слово совсем. Я жуткий прокрастинатор, но в этом смысле я научился с прокрастинацией бороться следующим образом. Когда мне хочется потупить, да, я беру в руки гитару. Я много занимаюсь гитарой, смотри, я много играю на гитаре. Ну, достаточно хорошо сейчас уже играю на гитаре. Поэтому я, я просто беру гитару, там, беру какую-то там очередную вещь, которую я разбираю, и начинаю разбирать. Потому что это как раз, с одной стороны, конечно, можно назвать тем, что это плюс, с другой стороны, руки делают какую-то работу, запоминают какие-то вещи, потом это приграждается, дальше. И, и еще, я в этом смысле, наверное, как что-то самый Шерлок Холмс, мне под гитару хорошо думается другой, дело, что очень жалко окружающих в этот момент, потому что я играю не, не всегда благозвучные вещи, но как, то же самое, как с Холсом, Холмсом. Ну, так. К сожалению, техниками тайм-менеджмента я не владею, и в них не верю. А то, то, во что я не верю, я не умею, более, не умею этим пользоваться. Вот. Да. По Узбекистану, да. Но там не было. А путешественник не был? Был, конечно. Я сказал весь Советский Союз. По Узбекистану я путешествовал полтора месяца и обехал его весь. Нет, путеводитель писать потому, чего где-то не был можно, можно, но это путеводитель по каким-то древним вещам, там, не знаю, по, по древнему Херсонесу, там, 14 века, наверное, я могу написать путеводитель по, или по, по древнему Новгороду. Я его прекрасно знаю там на уровне 14 века. Великие имеют. Ну, проще мне, ну можно на e-mail, давайте напишу вам e но можно мне просто представить документом ВКонтакте или в Фейсбуке. Но, no? окей, okay. он весьма прост. А вообще журналистов? которая вот общая, из общих СМИ, из регулярных СМИ, там из, из известия из московского комсомольца», когда, меня, когда меня спрошили, просили меня меня email, я говорил, если вы журналист, вы его найдете в течение двух минут. Не находили, если, ну и значит, не, не, проф непригоден. Я рассказывал, я же не рассказывал, есть же прекрасный тест профпригодности к научной журналистике. Но мы, к сожалению, сейчас не можем его пройти здесь, потому что у нас здесь нет у каждого компьютера с интернетом. Но он простой. Он простой, как 5 копеек. Если кто-нибудь захочет, мы сможем пройти его в индивидуальном порядке. Но только потом как, под честное слово, да? Потому что он требует честности определенной. Берется все очень просто. Я беру из головы 25 вопросов. О науке. Там, я не знаю, сколько хромосом у человека, э что было раньше, мезозавистская эра или пермский период, там, у чего есть горизонт событий. Ну, такие вот со совсем простые вопросы у науки. Они простые для меня, я понимаю. Если мне такие же простые вопросы зададут мои же коллеги, я на них, скорее всего, не отвечу, потому что я не, не, я не могу все знать. Да? Приходит человек на собеседование, говорит, вот я хочу быть научным журналистом. Я говорю, окей, вот тебе 25 вопросов лис, листочек бумажки. Садись, пиши. Полчаса времени тебе. Человек садится и впадает в, жут, в жуткий ступор, потому что он нифига не знает. Ну, пишет какие-то ответы, через полчаса приходит, приносит 3-4 ответа, понимает, что он все провалился. Я говорю, о, замечательно, 4 ответа, это вообще супер. Я говорю, у тебя вот первый правильный и четвертый правильный. Вот, не полнуйся. А теперь все то же самое, но с интернетом еще полчаса. И вот если через еще полчаса человек, человек не, не приносил 24 правильных ответа, ну, один я даю шанс на глюк, на спешку или на, на волнение, вот тогда он профнепригоден. Интересно, что тогда, когда тут все было, это был 2008-2009 год, 2009 год, ни один выпускник журфака МГУ тест не прошел, который приходили. Что с ними там делают на журфаке, я не знаю. А эти изначально центральный. Ну так не было ни разу пока что. Хотите рискнуть? Нет. Можем сейчас провести эксперимент публичный, пожалуйста. Если ответить на 25, я вам просто обещаю найти вам работу в Москве. Просто перед всеми публично обещаю. Но я, правда, не знаю, какие вопросы родятся в моей голове. <смех> Ладно, это все Балавство и шутовство. Еще вопросы? Он скажет, что еще есть время на вопросы. Каким, вкратце, вы... А? Вот вы говорите, что а? не, не, не считаете, что достигли всего, чем, ну, могли бы... Жизнь. Нет, это, этого как раз я достиг. То есть мне уже в принципе не стыдно, но хотелось бы то гораздо больше. Ну, наверное, такого такого ощущения, наверное, не будет в жизни никогда, что я вот да вот достиг и все уже можно сесть нам на диване, поплевывать в потолок и ничего не делать. А ну, мне бы, во-первых, хотелось, чтобы, наук, чтобы наукой в стране интересовалось гораздо больше людей. Мне бы хотелось, чтобы в каждом российском крупном ВУЗе была вменяемая пресс-служба, и а, научные коммуникации от ученых к, в мир, ну, в смысле, в, в общество, были, были нормальные, выстроены, как, как во всем мире. И это и не, не только в, в российскую СМИ, а в международные СМИ. Мне бы хотелось написать еще штук 80 книг. Ну, тема у меня есть, по крайней мере, для, для, для 80 книг. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше, чем два-три ученика, которые есть сейчас, таких настоящих, в восточном смысле учеников, за которых ты отвечаешь полностью и безоговорочно за их всю, за всю, за их всю дальнейшую жизнь, чтобы они были, все остальные были такими же успешными, так, так же хорошо пошли по, по тропе жизни и по науке, как э, те, которые идут сейчас. Мне бы хотелось сделать еще несколько важных ресурсов для того, чтобы жизнь в нашей стране, ну вообще в русскоязычных, в тех, кто владеет русским языком, потому что я пишу по-русски, была бы лучше. Например, очень хочется сделать, мы сейчас уже начали работу над этим, сделать вменяемый, неангажированный ресурс по прививки вакцинацию чтобы там была правда ничего кроме правды не ангажировано ни министерством здравоохранения ни фармкомпаниями не антипериодичниками еще никем только правда только основана на науке мне бы хотелось самому выйти на уровень международной научной журналистики и писать по-английски и быть признанным там но ну, это как бы такое вот это вот это вот честно на самом деле это не так важно по-хорошему ну, вот такой примерный план на ближайшие 10 лет вы, вы хотите, соблюдайте баланс между семьей и работой и сколько часов спите <свят> вот сейчас злой вопрос был сколько часов спите Ну, на самом деле я стараюсь спать не меньше не меньше 7 часов в день а потому что есть. Если... а ну, это уже кому-то Вот тут кому как. Кому, кому, кому всем нравится, кому вставать. Человек должен спать не меньше 7 часов. И мой опыт показывает, что если ты там не успеваешь и спишь 5 часов, ты успеваешь гораздо меньше, чем спишь 7. Потому что твоя работоспособность уменьшается гораздо сильнее. То есть лучше поспать и потом встать и что-то сделать. Это во-первых. А что касается семьи, ну, у нас, получается, семья научных журналистов в этом смысле. как У меня жена, она тоже пишет и работает в, этом, в этой области, поэтому проще. Я, безусловно, стараюсь всегда, когда я дома, как можно больше внимания уделять дочке. Ей сейчас 5 лет, и она показывает все... Качество будущего гениального ребенка, как и все дети в этом возрасте. Я стараюсь просто это не испортить и давать ей возможность больше и больше узнавать. Она очень любит книжки, она знает больше динозавров, чем знаю я. И в этом смысле прекрасно читает, бегала, пишет от руки, ну, пишет письма. И в этом смысле я пока, пока доволен. Я надеюсь, что сейчас сейчас 5 где-то через год я буду ее брать с собой уже. Потому что детям нужно ездить, чтобы развиваться. Нет, она не ходит в садик, у нас садиков вменяемого нет, и твоя через полтора года. <свят> она не успеет туда пойти. А, вопрос про школу, я, предвкушая вопрос про школу, я не знаю, что с этим делать, потому что школа, школу она, конечно, пойдет. Вот, и там будет совершенно нечего делать, но, опять же, я это проходил на своем опыте. Ну, в крайнем случае, придется пару раз ходить в школу, поговорить с учителями. Я думаю, не вижу в этом большой проблемы. А как вот, баланс между количеством и качеством? В хороший вопрос, но тут такая вещь. Когда ты, ну, во-первых, у меня есть ну как бы валидные источники, которым я доверяю. Откуда я беру информацию в первую очередь? Эти источники покрывают ну, почти всю необходимость, ну, нужду в информации. Во-вторых, я, я уже научился достаточно быстро а, информации. То есть если меня, я встречаю где-то что-то, что меня интересует, сам факт, неважно откуда, я знаю, как это очень быстро проверить. Ну, потому что если мы говорим про науку, да? Если там, мне кто-то скажет, там как британские ученые, или просто ученые нашли там что-то, что-то, без каких-то фамилий, имен, указания вузов и все остальное, это не, не это вообще ни о чем. Да? В хорошем нормальном издании всегда есть. Указания на источник, указания на статью в журнале, указания на, на авторов исследований, хотя бы на университет. Если есть ссылка на университет, я пойду на сайт университета, и там это все найду. Вот. Поэтому вот так. А, ну, плюс ко всему, если говорить, говорить про русский, про рунет, то, опять же, если вы там побольше поработаете в этой области, то вы уже просто с первых строчек стиля самого изложения путь понимать, что имеет смысл читать дальше или не имеет. Вот. Да, и, чем и, и тем и темы другим. мне пофиг. Какая разница, чем а польза? В, какую да в любую? Нет, ну ладно, заметим. Самый первый. Самый главный. Хороший вопрос. Ну, если бы вот так вы сказали, куда, куда бы ты хотел поехать завтра, да? Ну, завтра я, бы, наверное, в, в, в Парагу смотался. Ну, почему нет? У меня пока что пока что у меня вот исполнила мечта. Я побывал в Чили, вот в Южной Европейской обсерватории. Это вот вершина, да? Есть куча других мест, в которых мне хочется побывать. В Прагу смотреть, вот ну, я неправильный турист везде. Я не езжу нигде ни с турами, а я всегда интересуюсь всем и, и всегда, и всегда найду, себе еще, найду себе еще работу. В Праге, в принципе, есть, есть опять же, несколько неплохих э, ученых, и, с которыми я найду о чем поговорить. Я вас в интернете самый лучший сайт на Почему должен быть один? Ну, один, один. Ну, конечно, это портал нейротехнологии РФ, которым, который, главным редактором которого я являюсь. Он как ребенок. Это мой ребенок, и, естественно, он для меня сейчас самый лучший. Налоги? А? Налоги? Нейротехнологии. Нейротехнологии РФ. Он, да, сейчас для меня самый лучший, конечно А про то, какие сайты хорошие, мы поговорим завтра. Это все будет, не волнуйтесь. Еще есть? А? Про конный спорт. Конный спорт ⁇ это прекрасный, я просто говорю, я хотел поговорить про спорт, но в принципе это один из тех немногих видов спорта, который позволяет за короткое время, ну, в смысле, за то время, которое там, небольшое, которым вы занимаетесь, в смысле, там пару часов, да, очень качественно проработать абсолютно всю вашу мускулатуру то есть полтора часа на лошади, и, и у вас болит все и вы узнаете, что, что у вас есть очень много новых мышц такая же история, если как, нет возможности заниматься ну там, ездить верхом, а, скалодром та же самая история, плюс, плюс гибкость лучше всех вот эти два вида спорта занимаются, я обоими занимался в свое время более-менее серьезно. И считаю, что да. Ну, в зависимости, конечно, от конституции каждого, но полезные очень виды спорта. Ну, в своих пределах, конечно, спорта. Иконный спорт может быть опасен, если вы это неправильно делаете. И скалолазание может быть опасно, если вы там полезли не на скалодром, а куда-нибудь. Под скалы всегда вот тут, если вы лезете по скалам и без верхней страховки, то извините, у вас вы всегда можете можете погибнуть. Как как вот в альпинизме, если все, что выше тысяч это уже опасно. Вот такие вот дела. <связывающие> Еще вопросы? Если есть. <связывающие> ну, если нет вопросов, тогда, опять же, а? Давайте. <связывающие> А? Да, Да, ну для того, чтобы ну, это, для меня это, она означает ровно то, что для того, чтобы что-то сделать важное сейчас, что ну, как бы как-то развиваться, что-то что достигать, нужно жить в максимальном напряжении всех своих сил. И при этом, да, при этом нужно уметь, как в любом, ну, это правило любых восточных единоборств, это вы, вам нужно уметь одновременно и мгновенно напрягаться, и мгновенно расслабляться, иначе вы не потянете всю, всю схватку. Есть такое правило, переходит в качество. Может перейти, а может не перейти. Это в зависимости от того, как вы относитесь к тому, что вы делаете в большом количестве я согласна с тем, что для того, чтобы делать больше, надо все-таки да, ощущать отдачи. Конечно, конечно. Вы, с чем-то сравниваете с образованием, что мы всегда можем измерить результат того, что мы делаем, да? И как вот, вы выявили себя эту отдачу в своей деятельности? Ну, смотрите, какая история. У меня в этом смысле, мне в этом смысле немножко проще, потому что у меня есть два блога. Во-первых, в которые приходят люди говорят спасибо за то что мы делаем а, ну и там опять же я получаю отдачу там я конечно понимаю что это все такая формальность но там по формальным поводам там по новый годнем рождения все такое получаю отдачу в соцсетях там, в, мне, за прошлый когда я на, на, на, на свое 40-летие который был этим летом получил там, больше тысячи поздравлений это было приятно правда. Вот. вот так вот отдача, естественно. Отдача, ну я сейчас, то есть вот тут, конечно, нужно уметь терпеть. Если ты протерпел какое-то достаточно длинное количество времени, да, то тогда, тогда, вы можете дождаться, да, дождаться своего что вы увидите свой результат вот нужно уметь дождаться как как вот как с вашими врагами да то есть если достаточно долго сидеть у берега реки спокойно то можно увидеть как понять проплывет труп вашего врага с хорошим та же самая фигня то есть вот я 10 лет работал в научно-журналистике сейчас я вижу что сейчас конечно же Интерес к науке в этой стране вырос намного. То же самое, три года, мы, мы три года занимались проектом, по, ну, по, проектом и продвижением здорового образа жизни в нашей стране. Я сейчас реально вижу, что мода на, это, на этой вещь в стране увеличилась. И я даже вижу какую-то статистику, что да, вот по, по итогам да, у нас есть минус 30 тысяч смертей от сердечно сосудистых заболеваний. Прекрасно. Отдача есть. Вот так. Во-первых, вопрос, во-первых, вопрос о деньгах он некорректный. Сколько вы зарабатываете, сколько вы продаете статью? А вторых, я все-таки больше, больше, получаю зарплату, а не гонорар за статью. Средний гонорар за статьи, который пишут, платят в московских изданиях, это от 70 копеек до рубля за один знак. А? Одна буква, что ли? Ну да, одна буква. То есть большая, большая статья в журнал а, стоит от 10 до 15 тысяч рублей в среднем. А? Не знаю, анимизирую его. Но тут же история такая, что не нужно пытаться получить со всего деньги сразу у меня монетизация там, блога и всего остального в другом что у меня у меня все работы приходят через соцсети все гонорары ну как бы все заказы приходят через соцсети через блоги поэтому вот так гораздо проще и гораздо выгоднее в итоге все Тогда еще раз напоминаю, что меня можно зафрендить в ВКонтакте в Фейсбуке, спросить что-нибудь, что несколько стесняйтесь спросить так. Или там потом спросить. Или по жизни спросить. Пожалуйста. Не вопрос? Спрашивайтесь. Некоторые тоже сделали в прошлым вечером и спрашивали тоже. Поэтому всегда рад. Спасибо большое.